Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы играем в Crossout. Многие уже, конечно, посмотрели по ней видосам, у разных людей, у самых известных, конечно, людей. Но я, естественно, решил не отходить от тренда и тоже решил присоединиться. Что ж, и вы уже видите, я достиг 7 уровня. Я, ну, я как бы решил посмотреть, что это за игра такая, и уже потом решить, продолжить по ней начинайте по ней снимать видео или нет вот такая вот у меня машина довольно странная вообще по идее у меня вот, вот в этом карманчике но вот, должна находиться пушка, но я решил поставить пулемет потому что я решил как-то разнообразить я уже сколько играл с пушкой меня несколько раз выносили что ж, давайте посмотрим хочу вам сразу показать мои планы это вот этот ручок я на него уже взял пару деталей вот вы, кстати, их видите. Но некоторых у меня все равно еще нету. Так что давайте посмотрим. Будем уже играть. Не буду тянуть катазов Абдержем. Так что начинаем. Мне игра очень понравился, я уже играю с другом. Но так получилось, что сегодня с ним его, конечно, не будет. Но в дальнейших я, естественно, планирую его с собой взять, чтобы поиграть вместе. Ой, блин, косяк забыл поставить крышку. Ну ладно. Надеюсь, мне здесь же опять не будут сохранять. Эй, агрессия. Где? где? <и> <и> <и> Ух ты ж. Да ну нахер! Да ну нафиг, а, да ну, да ну, да ну, ну типа... Так. Колеса попал. Да... Да ну А да. ой, ой, вот вы как сами видите. От моего опыта. И такой вопрос зарывает как я вообще до да, 7 уровня добрался а давайте все сливайтесь мне прям нравится этот звук когда приглушенный такой а -а -а. ну сливайтесь уже блин а, крайний А! Кто у нас еще остался? О. А, я один! Хе-хе, все, одна пушка я, естественно, не бомбит от того, когда мы что-то проигрываем. Ой. Ой, э, ты где? А -а -а. Понятно. Понятненько. Заливайся, ты один остался. Дай уничтожить тебя, а, Что ты творишь? Сейчас следовало ожидать. <звы> Ладно, верну я, как у меня было с самого начала, и покажу, как я вообще Пользовался. Так, дверкушка. Вот он. Допали. Во! Так, что там у меня? Она не перка. Вот, кстати, то. Зачем мне надо? Так, все, мы прикрыли запец. Вот такая вот машинка. Угу. Что давайте еще раз и так за колесом. Я все вот этот кузов. Выключи колеса Посмотрим. Мы должны хотя бы защищать один бой. И тут, вот что мне еще тоже нравится в этой игре, это просто можешь поставить машину ну, построить машину какую захочешь не обязательно вот прям как, как в других играх дают вот тебе вот на Основная машинка и все и катайся на ней фидел что бы выстрелил а, не попа потом сейчас по Ну что это страшно, ёбля мужики, за ассисты, за натуральные Закрыть, за размер О, блин О, мужики, Опс Ну а если стоит столько колесо, которое мне не надо. Произошли какой-то технический сбой. А я вернулся. Не нашел так. Надо следовало взять. Ладно, еще один бой. Мы не сдаёмся. И еще что раздражает, тут это когда ты заходишь в бой, и некоторые просто сливаются. Вот только бой начался, а выходит. В Во, во, вол, вол, вол, вол, вол, вол, вол, фига-да. Пусть тебя не меня. Опять кое-что произошло. Не нравится мне то, что записи проживаются. Ты стреляешь так. А, там целый спас. Дал даст, Плайв. Да. Где ж ты? Он базу захватил. Схрань господня Хотя бы третье место взял Ой господи Не, я за колесом Давайте этот бой и посмотрим. Ну, да нафиг. Я думаю, что в следующем видео у нас будет про космическое уже баталью там посмотрим, поиграем и если хотя бы вот это видео наберёт то же самое, хотя бы а. <маслужит> <маслужит> <маслужит> <маслужит> я жладбешки вот они нам дали нахрен а эти мужики, сосиски, все натуральные Ой, ой, больно, больно, больно, бей его больно, больно, больно, больно, больно, ай больно, больно, с автоматом Right. Это единствен... единственный способ, как мне защититься. All right, all right. Я сейчас такую попробую буду крутить. У меня колес, нету, что делать. а все, мы опять ссрали это бесколесно ай, господи блин, что-то маловасто ладно что-то слишком Короткое видео вышло, но по крайней мере я показал, какой, какие здесь бои с моей стороны. И предлагаю вам тоже сыграть. Уже только со своей компанией, с компанией друзей. И поэтому с вами был Рейн. Играйте в хорошие игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего. Пока-пока.